Как бы особенно которые в общем много лет раб долго работали, когда выходят на пенсию, то как бы уже получается его Кроме того, мы скажем, дети уезжают, внуки уезжают. То есть фактор одиночества. Поэтому, конечно, через наши движения, где именно групповое, люди получают удовольствие танцевальное движение, смысл, да, то есть это ритм, это музыка и это общение. возрастные за 80 лет по 2 часа танцуют на улице, не присевши. Например, на Кегострове на женщины, они картошку покопали, поработали в огороде, пришли два часа, потанцевали, не один раз проводили анкетирование, опросы наши занимающиеся, и мы получили, что да, действительно люди, во-первых, стали самочувствие улучшилось. Кроме того, значит, ушло чувство одиночества, люди действительно стали, в общем-то, нашли друзей и так далее. Стали, кстати, вместе ходить на различные, наши люди стали вместе ходить на различные выставки, то есть это вообще -то, общность создалась. Кроме того, у нас люди стали меньше ходить на Приемы к врачам, стали меньше принимать лекарств. У нас люди похудели, потому что действительно питание наладилось, физическая активность и так далее. 80-90%, потом я там и самочувствие лучше. Это все в процентов все это все объективно, все подсчитано. мы станем пенсионерами. Хочется поддержать людей, чтобы они могли не сидеть дома, а могли между собой общаться, чем-то увлекаться. Даже пусть они там танцуют или там походы какие-то ходят или на мероприятия. Это очень полезно.